добрый день с вами я богат и сегодня мы с вами находимся на площадке глупард где я увидел очень интересный продукт который вышел буквально пять дней назад это прибыльные вконтакте стопроцентный способ заработать от двух с половиной тысяч рублей в день меня заинтересовал продукт меня, меня заинтересовала название и давно не было ни, никаких курсов про социальную сеть вконтакте которую я довольно таки люблю давайте перейдем на сайт посмотрим что нам представляет собой сайт и что предлагает нам автор зарабатывать Меня зовут Андроюк, мы с моей... так зарабатывай от двух с половиной тысяч рублей в день, сидя в вконтакте. Ребята, на самом деле все мы с вами находимся то в той, то в другой социальной сети. И здесь ну, судьба, наверное, подносит нам вот такой вот интересный подарок и говорит, зарабатывайте, сидя вконтакте. Мы и так, и так там находимся. Ну, давайте послушаем, что нам говорит автор. Здравствуйте, меня зовут Виталий Андронюк, и мы с моим партнером Николаем зарабатываем на ВКонтакте уже около трех лет. Суммарно наш доход в месяц достигает 300 тысяч рублей. По нашему мнению, ВКонтакте это самый перспективный, а самое главное простой способ заработать в интернете. Обычно человек тратит в день ВКонтакте 2,5 часа. Это 17,5 часов в неделю, 70 часов в месяц и 840 часов в год. Наш курс вам подходит, если вы ищете дополнительный доход по половиной тысяч рублей в день. Если вы не имеете навыков заработка в интернете, мы вас всему этому научим. Хватит попусту тратить время, хватит попусту просиживать ваши часы за бесплатно. На этом нужно начинать зарабатывать. К тому же для этого самое удобное время, и оно начинается сейчас. В курсе вы найдете 5 самых действенных способов заработать ВКонтакте. Мы дадим вам самую суть без всякой воды. Длина курса всего лишь 60 минут. Курс состоит из 5 уроков, каждый из которых это отдельный способ заработка. Вы можете выбрать для себя один или запустить сразу все и получить фантастические результаты. Кстати, друзья, сейчас проходит акция, вы можете получить наш курс со скидкой 4000 рублей. Смело нажимайте «Приобрести курс», я вас верю, у вас все получится. Друзья, и сейчас самое главное – мы даем стопроцентную гарантию возврата средств. Если вы сделали все домашние задания и не получили результата, то мы вернем ваши деньги. Переходите ниже, прочитайте дополнительную информацию на сайте и если есть вопросы, задавайте их нам на e-mail. Спасибо за внимание. Ждем вас на наших уроках. Так, замечательно. Теперь, когда мы послушали, что нам рассказывает автор, здесь нам... Предлагается приобрести курс. Здесь мы смотрим результаты, смотрим сертификаты, которые вы получите после прохождения данного курса. Это тоже очень важно, хочу отметить. И э, вот такая вот отзывы учеников есть. Дальше что у нас здесь? Здесь у нас вот такая вот... Цена, да, то есть в видео вы слышали совершенно другую цену от автора и здесь, когда вы кликаете, переходите, то у вас включается вот такой вот таймер и вы получаете э, довольно-таки интересную цену э, со скидкой. То есть купить можно курс уже по цене 1900 рублей скидка ну довольно таки приличная значит что я вам хочу сказать давайте я вам покажу сам курс вот я перешел купил посмотрел данный курс прошел довольно таки быстро я вам скажу всего лишь пять занятий в каждом занятии имеются как документальная информация, так и видеоинформация. То есть довольно-таки э, легкие в изучении, довольно-таки быстро вы осваиваете всю информацию и уже переходите непосредственно к заработку, потому что здесь... Автор вам дает абсолютно детальную информацию, что нужно делать, как все это сделать грамотно и профессионально для того, чтобы зарабатывать приличные деньги. Ну, вот такой вот интересный курс нам предложил автор Николай Абрасимов и второй автор тоже. То есть тут два автора у нас в этом курсе прибыльный вконтакте стопроцентный способ зарабатывать от двух с половиной тысяч рублей в день ребят я вам скажу что курс проверен курс на самом деле работает цена оптимальная цена нормальная не завышенная и вы можете ею пользоваться и приобрести пока действует скидка я думаю вам понравилось данное видео ставьте лайк подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии всего доброго. С вами я богат.